Компания «Не это международная обучающая бизнес-игра с прогрессивной бинарно-матричной партнерской программой, доступная всем, кто хочет изменить свое финансовое состояние в лучшую сторону. Играйте, обучайтесь и зарабатывайте вместе с нами! Наши неоспоримые преимущества – это надежная администрация. У нашей команды десятилетний опыт работы. Мы точно знаем, как добиваться успеха. Безусловно, лучшая бизнес-модель, разработанная опытными маркетологами и проверенная на практике. У нас нет проигравших. Мы создали все условия, чтобы каждый мог пройти все уровни нашей бизнес-игры и получить более 19 900 рублей многократно. Начать вместе с нами легко. Сотни людей прошли путь от новичка до топ-лидера вместе с нами. Стань и ты лидером. Наша бизнес-модель полностью автоматизирована. По мере прохождения уровня система автоматически распределяет деньги, наклонов, выплаты и переходы на новый уровень. А переходы на новый уровень осуществляются также автоматически. Автоматическое заполнение структуры вашими партнерами, переливами от наставника и клонами, о которых мы поговорим в этой же презентации. Начисление рев-бонусов за каждое движение вашего партнера. Вход в нашу бизнес-модель является однократным, и его сумма составляет всего 500 рублей, после чего за вами бронируется бизнес-место в системе на первом Уровня. Данная сумма распределяется следующим образом. 140 рублей это реферальный бонус, который начисляется сразу после активации куратору, 10 рублей идет на развитие проекта, 350 рублей распределяется по маркетинг плану, с первой линии доход мы не получаем, а весь доход в 100% объеме идет со второй линии, с первого места во второй линии вы получаете 350 рублей на вывод. Со второго места во второй линии вы получаете 50 рублей на вывод и 300 рублей идут на накопительный баланс. С третьего и четвертого места деньги также накапливаются и общая сумма 1000 рублей идет на активацию уровня номер 2. По итогу мы получаем с первого уровня 400 рублей на вывод и 1000 рублей переход на второй уровень. Уровень номер 2, стоимость которого составляет 1000 рублей. Данная сумма средств распределяется следующим образом. 225 рублей идет куратору, это 25% от суммы входа. 25 рублей идет на развитие компании. 750 рублей распределяется по маркетинг плану. Как мы помним, доход мы получаем в 100% объеме с линии номер 2. С первого места во второй линии мы получаем 250 рублей на вывод. 500 рублей это один клон в уровень 1, который будет поступать вам в банк клонов. Со второго места мы получаем 250 рублей на вывод и 500 рублей идут на накопительный баланс. С третьего и четвертого места деньги также идут на накопительный баланс и общая сумма 2000 рублей идет на переход в уровень номер 3. По итогу в уровне номер 2 мы получаем 500 рублей на вывод, один клон в уровень 1 и 2000 рублей переход на уровень номер 3. Уровень номер 3 со стоимостью входа 2000 рублей. Данная сумма распределяется следующим образом. 450 рублей это реф бонус куратору, который составляет 25% от суммы входа. 50 рублей на развитие проекта и 1500 рублей распределяются по маркетинг плану. С первого места во второй линии вы получаете сразу 1000 рублей на вывод и одного клона в уровень номер 1. Со второго места вы получаете клона в уровень номер 1 стоимостью 500 рублей и 1000 рублей идет на накопительный баланс. С третьего и четвертого места деньги идут полностью на накопительный баланс и общая сумма в 4000 рублей идет на активацию уровня номер 4. По итогу в третьем уровне мы получаем тысячу рублей на вывод, 2 клона в уровень 1 и 4000 рублей переход на уровень номер 4. Уровень номер 4. Сумма входа составляет 4000 рублей. Данный уровень несколько отличается от предыдущих. Здесь деньги распределяются следующим образом. 900 рублей это рефбонус, который начисляется куратору 25% от суммы входа, 100 рублей на развитие проекта и 3000 рублей идут на накопительный счет. С каждого из мест во второй линии. Как итог, мы получаем 12 тысяч рублей для перехода на уровень номер 5. Уровень номер 5. Сумма входа составляет 12 тысяч рублей. И это является крайним уровнем в нашей бизнес-модели. Здесь мы получаем основной доход. Деньги по маркетингу распределяются следующим образом. 1800 рублей. Это рев-бонус, который начисляется куратору. Он составляет 15% от суммы входа. 200 рублей идет на развитие проекта. 10 тысяч рублей распределяется по маркетинг-плану. С первого места со второй линии вы получаете 10 тысяч рублей на вывод. Со второго места вы получаете 5 тысяч рублей на вывод и 10 клонов в уровень номер один. С третьего места вы получаете 3 тысячи рублей на вывод, 10 клонов в уровень номер один и 2 тысячи рублей идут на накопительный баланс. С четвертого места также деньги идут на накопительный баланс и общая сумма 12 тысяч рублей. Идет на реинвест в этом же уровне номер 5 По закрытию уровня номер 5 мы получаем 18 тысяч рублей на вывод 20 клонов в уровень 1 и 12 тысяч рублей идут на реинвест Таким образом мы зарабатываем в уровне номер 5 многократно и без ограничений по 18 тысяч рублей а также помогаем своей структуре 20 уклонами клонами в уровень номер один. Построение и движение по уровням в нашей бизнес-модели происходит очень быстро, так как кроме личных приглашений в компанию, в нашем маркетинге реализована система переливов и клонов. И активность каждого партнера помогает проходить уровни абсолютно все. И давайте подробнее разберем эту возможность. Первая возможность – это партнеры от наставника. Вторая возможность – Партнеры, которых будут приглашать ваши партнеры. Третья возможность – это клоны, которые будут идти от закрытия уровней вашего наставника. И четвертое – клоны, которые будут генерироваться вашим бизнес-местом на последующих уровнях. Давайте подведем итог. С одного купленного бизнес-места в нашей компании вы получите 19 900 рублей по прохождению всех уровней, а также увеличите количество ваших бизнес-мест до 23 с каждого из этих бизнес мест вы будете получать доход по маркетингу, о котором я рассказал ранее. С каждого своего партнера, который пройдет все 5 уровней, вы получите реф-бонусы на сумму 3515 рублей. Вы и ваши партнеры можете покупать неограниченное количество мест в системе, тем самым увеличив свой доход в разы. Мы от всей души желаем вам успехов в команде единомышленников, достижения поставленных целей и больших доходов в нашей бизнес-игре, не работа.